Какие деньги? Да он покупал игры Ubisoft не в Стиме, а в Uplay, экономил 20% цены плюс внутриигровые бонусы, башкотряс и комикс про пса Бумера. Это чё, пёся-референс? Это чё, Бумер-референс?